Выгрузка текстов каждой из 10 тысяч одной новости займет больше времени, чем выгрузка Джейсона об этих новостях, потому что придется заходить на сайт по каждой из ссылок, чтобы не оказалось, что эта работа напрасная, полезно предварительно изучить уже выгруженную информацию. Поэтому в этом видео я работаю с анонсами новостей. Активирую Pandas. В интерактивном поле ввожу имя файла, который я сохранил, когда работал с предыдущим файлом. Вызвал Pandas, чтобы он открыл из Excel этот файл. Поищу в анонсах слова «вирус» и «паника». Сначала «вирус». Слово «вирус» лексически проще, поэтому искать его проще. Есть несколько вариантов, как найти в дата слово. Первый вариант — это использование функции «contains», посредством которой можно искать слово. Чтобы поиск был менее ограниченным, я буду искать не слово целиком, а корень, причем без первой буквы, потому что первая буква может быть и прописной, и строчный. Индексирую это df, указывая, что мне нужен только столбец анонс. И применяю к этому столбцу функцию Contains. Но поскольку эта функция применяется к строковым объектам, чтобы она применилась к столбцу, следует еще такую прокладочку указать, STR. Выдача представляет собой наборы false или true. Если ячейки содержатся, искомое слово, то true. Если не содержится, то false. Сохраняю результаты в новый столбик. Dev virus. И узнаю, сколько там трушных ячеек триста сорок. В тысяча новостях из десяти тысяч одной в анонсах употребляется слово, содержащее в своем составе буквы Ирус. Не факт, что это вирус, может быть, какое-то другое слово, похожее лексически, но вряд ли для вируса можно найти много похожих аналогов. В этом чанке я вывожу только те строчки дата фрейма, в которых удовлетворяется условие. Ирус есть. 1340 строчек. Фактически я произвожу здесь индексирование. Сначала я указываю столбец, в котором надо искать. А затем я указываю условное выражение согласно которому надо искать. Вот оно, условное выражение. В Python проверка равенства производится посредством двойного знака равенства. Чтобы избежать проблемы с вариантами прописного и строчного написания первой буквы, можно привести все слова в анонсе к нижнему регистру. Для этого используется функция «lower». И снова ей требуется прокладочка в виде STR. Я перезаписываю столбик Virus, содержимое столбика анонс, но в нижнем регистре. При помощи команды Display я могу вывести сразу оба DataFrame. Вот они. Можно видеть, что незадолго с большой буквы в анонсе, а в столбике Virus это уже. Маленькая буква. И все остальные буквы здесь строчные. А здесь есть прописные, потому что это исходный столбик анонс, а это столбик вирус. Здесь я снова перезаписываю столбик вирус значение true и false. Если контейнер выполняется, то true. Если не выполняется, то false. И считаю при помощи суммы и вижу, что снова 1340. Таким образом, на поиск слова «вирус» не повлияло снижение регистра. Как было 1340, так и осталось 1340. Второе слово «паника». С ним труднее. Можно попробовать применить тот же первый вариант действий. По корню, без первой буквы. Трушных ячеек нашлось 24. Вывожу только те строчки датафрейма, в которых ячейки трушные. И беру одну конкретную ячейку с индексом 42. И действительно, здесь есть слово «панику». Снова попробую снизить регистр. Два столбика с исходным анонсом и после снижения регистра. И повторяется история. 24 ячейки содержат панику, то есть и здесь снижение регистра картину не поменяло. Проблема в том, что по такому запросу может найтись и слово, к примеру, «каникулы». Как мы увидим, так и произошло. И реально нет 24 ячеек, содержащих панику и производные этого корня. Кроме того, корень «паник» имеет чередование последней буквы, может быть и «панич», и это еще усложняет ситуацию. Поэтому оптимальным представляется третий вариант. Поиск посредством регулярных выражений. Регулярные выражения это библиотека, которая тоже встроена в анаконду. Поэтому ее тоже надо просто активировать посредством импорта. Эта библиотека позволяет находить различные последовательности символов, подчиняющиеся некоторому правилу. Например, такое правило. Любые символы в любом количестве, кроме. Нуля собака. Снова любые символы в любом количестве, кроме нуля. Точка и буквенные символы. Этому правилу подчиняются все или, по крайней мере, большинство электронных адресов, email адресов В регулярных выражениях есть функция find all. У нее два аргумента. Что надо искать и где надо искать. Синтекс аргумента. Что надо искать? Включает в себя строковый объект, то есть, кавычка, перед которыми стоит буква R. В квадратных скобках указывается, что может стоять на этом месте. В данном случае я указал, что может быть и большая P, и маленькая А здесь, что может быть и к и Ч. Можно указывать, в каком количестве. Если меня интересует просто поиск данного корня с вариантами чередования кайча -E и строчной и прописной первых букв, то меня удовлетворит и такое написание. Определю функцию, которая будет записывать в отдельный столбик. Нашлась паника в анонсе или не нашлась? Но предварительно мне требуется очистить DataFrame от строчек, в которых по столбцу анонс имеются пропуски. Для этого есть несколько вариантов действий. Я сейчас здесь реализую условную конструкцию. Снова условная конструкция. Индексирую DataFrame по следующему условию, что в столбце анонс выполняется функция isNull. Действительно, здесь есть... Такие строчки в столбце «Анонс» отсутствуют данные. Избавлюсь от этих строчек снова при помощи индексирования. Но теперь я ставлю False потому что мне нужны строчки, где не выполняется это условие. И сохраняю в новый датафрейм df 1 На всякий случай еще раз записываю столбец «Паник» — результат работы функции контент чтобы затем сравнить с результатами работы регулярных выражений. Проиндексировал df1 по условию, чтобы ячейки были трушные. Вот эти строчки. Возьму индексы этих строк. Индексы этих строк 42, 1397 и так далее. Записываю в новый объект indices. 24 индекса. Записал в indices. К ним я еще верну чуть позже. Теперь записываю в столбец паник. Результат работы регулярных выражений. Причем делаю это посредством определения безымянной функции лямда. Определение безымянной функции не требует записи ее в отдельном чанке. Ее можно записать прямо сразу после функции play. Функция play позволяет применять определенные вами функции к Столбцу дата фрейма. Так, точка, apply, скобочки. Лямбда, дальше идет лямбда. Это имя функции. Текст — это аргумент функции. Может быть, любое имя. Это как итератор. Может называться по... совершенно по-разному, на ваше усмотрение. Но поскольку я забираю текст из анонса, поэтому я называю его текст. И дальше идет синтекс лямбда. Не самый простой. Посередине стоит условие. Если функция findAll, относящаяся к регулярным выражениям, внутри текста, текст это аргумент, находит пустой список, то отправляется в else. Если то, что она нашла, это не пустой список, то отправляется налево и выдает то, что стоит перед условием. Это как раз и есть результат работы регулярных выражений. То есть то, что она нашла, подастся в столбик паник, если там не пустой список. Если же пустой список, то в столбик паник подастся nan. То есть будет там пропуск. Ну и в большинстве ячеек столбика паник, конечно же, пропуски. Потому что, как мы помним, паника довольно редко встречается. Но оказывается, что она после работы регулярных выражений встречается вообще всего лишь шесть раз. Теперь я снова использую те индексы, которые я здесь записал. И при помощи команды лог проиндексирую датафрейм 1. То есть возьму только те индексы, которые я здесь записал, и посмотрю в столбик паник. Оказалось, что в большинстве ячеек этого столбца после индексирования стоит NAN. Как же так? Мы-то думали, что контейнер все нормально нашел. Оказалось, он нашел что-то лишнее. Или регулярные выражения сработали некорректно. Ну, очевидно, в 42-й строчке DataFrame паник есть. А вот в 1397 вроде как нет. Хотя функция contains что-то там нашла похожее. Беру конкретно эту ячейку. И оказывается, что вместо паники там были каникулы. Но последовательность а-ник здесь имеется. Поэтому contains пометил эту ячейку как трушную. В реальности только в этих строчках встречается слово паника. Это важный результат, потому что я уже не первый раз работаю с выдачей РБК, и оказывается, что выдача по запросу «Китай» и выдача по запросу «Китайские» либо вообще не пересекается, либо очень слабо пересекается. Поэтому для полноценной реализации глобальной цели, поставленной в первом видео, следует подать на портал РБК несколько запросов «Китай», «Китайский» и, возможно, еще какие-то и потом объединить датафреймы, удалив дубликаты. А здесь продолжим предварительную обработку того, что было собрано с портала РБК в формате JSON. Очень важно обработать дату и время, хотя бы потому, что форма запроса на портале РБК не позволяет задать временной диапазон с указанием конкретных дат в начале и в конце этого диапазона. Внутри JSON-а выглядит как строковый объект. Его надо превратить в числовой объект, чтобы можно было сортировать и удобно индексировать. Для начала я использую регулярные выражения, чтобы из строкового объекта достать месяц и год. Backslash S означает пробел, то есть на этом месте должен стоять пробел. Плюсик означает, что букв подряд может быть много, а не одна буква латинского алфавита из этого перечня. Причем перечень задает и прописные и строчные буквы латинского алфавита. Backslash и Д означает, что на этом месте должна стоять цифра. Четыре цифры подряд предполагаются в рамках этого условия. При помощи безымянной функции лямбда я Использую те самые регулярные выражения, которые записал, строчкой выше, чтобы применить ко всему столбику Publish date. И записываю в новый столбик Publish MM4Y и вывожу, как я и хотел. Это все еще строковые объекты внутри каждой ячейки, содержащие пробелы. Я могу сделать сплит по этому пробелу и достать отдельный год, и отдельно месяц. Сплит дает список. В данном случае список в каждой строчке будет лежать два объекта. Месяц и год. Индекс 1 означает, что я забираю отсюда год. И записываю в новый столбик Publish Year. Ну, Publish 4Y, чтобы сохранять тот же формат записи. То же самое делаю с месяцами но индексирую нулем, потому что после сплита сначала в списке идет месяц, и потом идет год. Достаю месяц, поскольку индексирую нулем. Дальше из столбца, который только что создал, забираю все месяцы, удаляю дубликаты, сортирую и получаю список всех месяцев года по алфавиту. Теперь мне надо присвоить им числовые аналоги. Я формирую новый список, причем прописываю вручную, что апрель 4, август это 8, декабрь 12 и так далее. И, наконец, соединяю в одном новом датафрейме мант DF. Номер месяца я использую в качестве индекса и задаю это при формировании датафрейма. Теперь я могу в моем главном, основном дата df1 создать новый столбик Publish MNN, который содержит в себе числовые аналоги месяцев. Записываю, что сначала в этом столбике ничего не будет, затем шапка цикла. Цикл for in. Причем здесь диапазон не числовой. Здесь диапазон выступает... Содержимое столбца это фрейма MathDF 12 месяцев и составляет тот диапазон, в котором будет меняться итератор. То есть итератор будет по очереди принимать значения APR, AUG, DEC и так далее. Внутри цикла я записываю, причем снова используя условную конструкцию, если в столбце, который я создал раньше, и который содержит месяцы в буквенной записи, выполняется это условие, то есть на первой итерации содержимое этого столбца равняется APR, тогда я забираю из этого же датафрейма строчку под номером, который мне дает вот это выражение. Столбик ма должен быть равен, опять же, upper. Вот он. Индекс этой строчки — 4. Атрибут индекс, который я уже использовал. Здесь снова использую. И поскольку в выдаче будет несколько элементов в списке, я забираю первый элемент, то есть ту самую четверку. И таким образом индексирую этот датафрейм. Беру из него фактически значение этого индекса и подставляю в столбик Publish. M -M вот, пожалуйста, вывожу. Сортирую по дате публикации, хотя, скорее всего, они и так отсортированы вот, по дате публикации. Для удобства дальнейшей сортировки создаю еще один столбик, который будет включать в себя строковые объекты, но только не в том порядке, что идет сначала месяц, а потом год, а в обратном. Сначала идет год, и потом месяц, числовой при помощи функции SType я превращаю годы из столбца Publish 4у в строковый объект для того, чтобы дальше можно было соединять посредством плюса с другими строковыми объектами. И таким образом соединяю и получаю вот такие строковые объекты в каждой ячейке. Записываю отсортированный список из этих дат в новый объект. Publish Date List, чтобы затем этот список использовать в графическом представлении моих данных. Так, еще раз, здесь упорядоченный по убыванию список дат, в которые происходила публикация новостей, выданных мне порталом РБК по моему запросу по слову «Китай». Ну и, например, я могу видеть, что последнюю дату то есть эта дата соответствует последнему элементу списка «PublishDateList». Индекс минус один — последний элемент. Было 213 публикаций по моему запросу. Перехожу к формированию графиков. Сначала нужен цикл. Формирую пустой список «VirusList». И дальше я обращаюсь к каждой дате из «PublishDateList» и проверяю, были ли в столбце «Virus». Какие-то публикации за эту дату. И считаю. И записываю VirusList через функцию Append. Получаю список списков. В списке много элементов, и каждый из этих элементов содержит в себе список из двух элементов. Дата и число. Сколько было публикаций. Virus VirusList перевожу в формат VirusDF. Задаю столбцы Date и Mention. Упоминание. И строю график. Для этого я использую библиотеку Matplotlib. Размер предполагаемого графика. Источник данных для оси и легенда каждой оси. Размеры шрифтов, подписи, расположение. Эта строка нужна для того, чтобы сохранять полученный график в отдельном файле. И демонстрация графика. Итак, мы видим довольно... Равномерное распределение во времени упоминаний до последних периодов. Сплеск и падение, что, наверное, логично. То же самое по тому же самому алгоритму проделываю для слова «паника». И вижу, что в давние даты она не упоминалась. Упоминания учащаются именно в последние периоды. И, видимо, они соответствуют друг другу на графиках. Этот пик и этот пик. В следующем видео перейду к сбору текстов новостей.